Банде Гурупада дандам фактабин дасаманитам Шри Чайтанна прафум банденитан Ананда саходитам Си Нандо Нандо Нанг Патитананга Папуне Бхавайшнавибху Намунамаха. Муканка Рот Бибача Лангпунганга Грим. Джадки Банде Девинсара сватинг вясам тату жайо, ому дире. Шанкитане Кришно кату пудеш, Говрия гуру Дейям техаспадам сивавринчинутам сараньям вита тиам бханутопал бхаваддипоутам банде махапурусате чарнарвиндам ятпадпальва накхандамани чатая биспуригииткима сара ади ками када кипам кормуш си кришна чайтанна правнитаананда си адвайтагада сивасадихи сади гаура бхактабинда харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе Рама, рам Рама. Рама, Рама, Махари, Махари. Азану ламбитабу жоу канока, буда тух. Сангхиртанай кпитару камалаи кахшоу. Хари Кисна Хари Кисна Киснаа Киснаа Хари Буктин, шамуктин, чадада синитам, бхаванурупен саданаранам, Ганга, Таранг, Рамания, Браану сипурапти бхажави шанатам ваги саджушо бадане лакшмиер яшча вакшаси ясья тамнишинга Hare Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Hiddate <tiny> Hidayaganti Shiddante Sarava Samshaya Kiyantechasakaramani Drishaneva Dmaneshware. Gaudiagoshipati Sisila Bhakti Sheddantu Sarashati Goshami Jagaprab, Sasha. Paramangsa Jagadguru told when our eyes don't want to see anything. Когда наши глаза уже не хотят видеть ничего материального, наши уши не хотят слушать ничего материального, когда наш язык не хочет принимать какие-то материальные вещи, когда наш голос не хочет говорить никаких материальных звуков, материальных вещей, только хочет повторять святы имена Бхагавана, то тогда и только тогда мы можем обрести надежду совершать Харибаджан под руководством чистого Гуравичного. Тогда это будет возможно не до того, Годи Гошти Патти сила Бхагдисиданте Савасвати Госвами так, как Папхупаджа Гадгуру сказал, что те, кто саду, они могут видеть последствия всего. Они будут, могут видеть будущее, то, что случится в дальнейшем. То, что было, то, что причина и следствие. Сейчас это очень... Кто-то привлекается чем-то, хочет наслаждаться. Даже Гуру Ваишнава есть которые помогают нам но люди из-за склонности к наслаждению оставляют их и идут к своим материальным наслаждениям. Нашего говорит, что те, кто хотят стать саду, они должны пытаться понять, они должны чувствовать последствия дурные последствия наслаждений. И вот наше здание... Эти здания, люди, родственники, жены мужья, что в будущем с ними случится? <coughs> Можем ли мы обрести вечное благо или нет? Это главный вопрос. Если нету вечного наслаждения, вечной радости, какие-то временные вещи на то что случится дальше, мы должны будем сожалеть обо всем. Во время нашей смерти, если мы привязаны к чему-то, мы все равно умрем. И во время смерти, во время оставления этого материального тела, если я пом мы помним что-то, к чему привязаны какие-то материальные вещи, это подобно сильной, сильной обусловности, сильным акулам. И вот в этой шлоке из Гиты Гит... Гит... говорится, что во время смерти, во время оставления своего тела то, что мы, о чем мы думаем, того и достигаем с бесконечных времен. Мы рождаемся и умираем, каждый рождается и умирает. И вот снова и снова люди рождаются, рождаются умирают. Мы постоянно рождаемся, и умираем, и мы забываем, you know? что такое смерть. You know Знаем ли мы, что такое смерть? No. Кто знает об этом? как его бодлинное значение смерти. Пытайтесь по помнить вот эту шлоку, и никто не сможет вас одурачить. Вот эти слова, значит, то, что Смерть – это оставление всякой связи с нашей прежней жизнью. Мы во время смерти полностью теряем нашу прежнюю жизнь, наше тело, наше достижения всех родственников всего. Забываем все, что было у нас в прошлой жизни. Это зовется смертью. Но душа, она вечная, она не умирает. Относительно от души нет никаких вопросов смерти. Откуда смерть возникает? Атма душа новична. Вопросы смерти не возникают, но все же мы испытываем страх. Почему? Поскольку вы привязаны к этому материальному миру. И поэтому из-за этой привязанности мы очень страдаем во время смерти Но Бхагаван говорит Бхагаван Сикришна говорит Что мы родились а Когда мы родились, мы пришли в этот мир с пустыми руками Что мы принесли с собой? Было ли что-то у нас? Мы пришли, родились с пустыми руками. Дети, когда рождаются, даже ну, не, не состоят. Со, <клышдаются> рождаются без всякой одежды, без всякой собственности, без ничего, без всяких денег. <клышдаются> с пустыми руками. На руки вот такие, в кулачки сложно. А когда мы оставляем свое тело, мы тоже уходим с пустыми руками, мы не можем ничего взять с собой. И все остается здесь. Бхагаван говорит, почему вы сожалеете? Бхагаван спрашивает, почему вы плачете, что вы теряете, что у вас было. Перед тем, как находиться, вы берете все из этого материального мира, то, mm есть -hmm. это одежда и все остальное. И почему мы тогда плачем во время оставления тела, мы должны оставить все? Потому что мы, мы же сожалеем обо всем, поскольку находимся в мае Поэтому, если бы не было Майи иллюзии, мы обнаружили бы свою собственную сварупу. И поэтому вчера я сказал вам, что в у панишадах, как эти веду панишады в, в олицетворенной форме, они молятся лотосным стопам Бхагавана, чтобы он убрал свою майю, поскольку если майя мы слепы, мы не можем видеть, мы не можем видеть абсолютную истину, мы думаем, что это внешнее. Что, что это внешняя майя, что это разное. Это, Она подобна преграде. Она мешает нам видеть вещи такие, как они есть. И вот мы, как раз вчера говорил об этой шлоке, что эти олицетворенные виды, не просят Бхагавана избавить их от его майя. Это прекрасная шлока, поэтому, смотрите, все время Майя есть, Майя, она тоже вечна в нашей жизни, Майя может прекратить действовать, но она вечна. А когда, когда нет творения, то тогда и Майя нет. Все сливается с Бхагаваном. Но Майя, она есть, если наша наш... внутренняя... То есть если внутренняя энергия Господа, она вечна, то вечная, соответственно, тоже вечна. Поскольку существование внешней-внутренней энергии, она полностью зависит от... То есть, если нет Сварубшакти, то и тени этой Сварубшакти, и чая-шакти этой Майи тоже, соответственно, нет. Чая, вы значит, да, подобная тенья. И вот в Сварупшакти есть и внешняя. Это <coughs> внешняя иллюзионная энергия, okay. она тоже есть. И вот кто-то спрашивает, asking, of... каково определение Майи? Кто-то спросил Бхактину такого, о такого, каково определение Майя. Мы хотим узнать. И Бхактина такого говорит. <coughs> Бхагават Сарупшакти. Оно есть. И. Внешняя свару в шакти И кроме этой сваруф есть, есть бхагават сваруф-шакти Каждый знает об этом И кроме этой сваруф Выглядит Кажется Что есть другая шакти Но кроме этой свару в шакти это шакти у нее нет существования, пытайтесь понять. Есть Бхагаватт в Шакти, да, но кроме этой свару в шакти кажется, что другая шакти тоже есть. Она в этом материальном мире действует, но кроме этой свару в шакти есть еще какая-то энергия, которая вроде как бы нет, но она есть. Бхагават свару в шакти, она есть. И кроме этой свару в шахте, выглядит, что есть еще одна шакти, еще одна энергия Бхагавана, но она не свару в шахте, но похожа на нее. это В материальном мире она находится, это лизурная энергия Майя. И таково определение Майя. Джакупи. Джакурпи Махарадж. И вот и Ютишир Махарадж в Бималакундемаку в Бималакунде. Ютишир Махарадж Якша спросил. Я путешествовал по кем... махашио шал по, по Вариндауну, по Новодипе, как сумасшедший. Если кто-то встретил, то вряд ли его бы кто-то узнал. И вот Саву Шакти – это Шакти. И кроме этой слов в сакте, есть другая шакти, которая вроде бы есть в этом материальном мире, но кроме этой слов вот эта шакти, она, это Майя, она, ее, как бы нет ее существования, она зовется Майя. Просто выглядит, что она есть. И перед Юдиси Махараджи, и uh, вот этот Ямарадж в форме Якши спрашивает. Что самое удивительное в этом мире, самое странное? что самое странное в этом мире. И отвечает, люди видят, что каждый день кто-то умирает. И каждый день кто-то умирает, мы видим это мертвых людей проносят на, в крематории или на похороны куда-то люди вы в индивид и кричат рамнам сати Харибул, харибул, кричат и вот я говорил в тот раз что разумен по-настоящему тот кто может осознать все О об математическом э э понимании этой жизни. Тот, кто может понять Гуру Вашнав, тот, кто может понять, что, что после оставления этого тела, несомненно, есть что-то. Это не все. То, что мы родились, наслаждаемся чем-то в нашей жизни. Но есть еще не, нечто, еще. но что это? И поэтому мы можем из, посмотреть на последнее наставление Бхагавана Кришны перед тем, как оставить этот материальный мир. Бхагавана Ши Кришна дал последнее наставление. Бхагавана Ши Кришна чистый в не оставляет тела, хотя внешне может выглядеть похоже, подобно тому, как змея она оставляет свою шкуру. Так и они как бы оставляют свое тело внешне это выглядит, чтобы мы могли да, совершить церемонию Самадхи, поклоняться им, но они уходят в духовный мир. И Ютаище Махарадж ответил так. Каждый день бесчисленное количество душ. В том смысле, что сложно их посчитать, сколько они умирают в этом мире. Те, кто живут в воде, на суши, на небесах, насекомые, всякие микробы и прочее. Наше тело, оно тоже подобно Браманде. Хотя не все знают и подозревают. Огромное количество душ находится внутри вашего тела. Мои всякие микробы, бактерии, паразиты и прочее. Они все живут в нашем теле, и они умирают каждый день. Но особенно относительно людей, они, люди имеют сознание. Они не могут осознать все осознать, что жизнь не вечна. Не все люди это понимают. Они смотрят, что мой отец Умер, мать умерла, сын, все эти родственники уже померли, но сам человек, как правило, никогда не понимает, что он скоро умрет у них. Нет такого осознания, что они тоже вскоре умрут сегодня или завтра. Нет никакой гарантии, сколько мы будем жить дальше сколько мы будем жить еще и это самое удивительное в этом мире это влияние майи никто не понимает что такое смерть но все умирают и вот бхагаван кришна говорит удави Ях <решит> спрашивает. <решит> <решит> <Прешит> кто по-настоящему разумен? И Багонщик Кришна отвечает, что по-настоящему разумен тот кто после рождения может осознать, что тело не вечно. Тот, кто пытается прилагать свои лучшие усилия, чтобы обрести амриту, нектар. Тот, кто пытается обрести нектар. Нектар значит Бхакти. Но на райских планетах тоже есть какой-то нектар но этот нектар он не представляет ценности для нас Шукдев вами он уже был у нас в Шукарталксетре, и вот он говорил, Бхагават Харикатху, Парикшут Махараджа, чтобы помочь ему достичь вечного духовного мира. И в то время все полулоги, они тоже пришли с небес. И они попросили. Парикшит Махараджа, Шукад, в точнее. И вот все полубоги тоже пришли и попросили Шукадева. Почему это наша просьба? Что ты можешь дать эту Амриту, которая у нас есть на небесах, ты можешь дать ее ему, а ту Амриту, которую хочешь дать ему, можешь дать нам Индра. И все полубоги пришли с <решили> такой просьбой. <решили> предложили такое, <решили> такую сделку <решили> с Шукадеве. Почему бы тебе не дать эту амриту, которую мы принесли с небес Парикшиту, а свою Амриту отдать нам? Шокадевга с вами разозлился на такое предложение. Он сказал, они хотят поменяться, но Бхагаватамрита, она не может быть обменена на что-то. Бхагаватамрита это Бхагаватамрита, она несравненно, бесподобна, и они хотят обменять, как какие-то торговцы. <свят> <свят> и с вами был очень опечален их предложением. Он не подумал даже, что нужно ответить на их на их предложение, на предложение этого индра и прочих полубогов. Но внутри своего ума он очень опечалился и подумал, Шабхадзе вот так вот, вот, вот, вот, вот, он подумал, clever, что они очень хитрые, они хотят... В общем, что они так очень хитрые и завистливые, поэтому увидели, что Шукадевга с вами дает нечто большее, чем у них есть, и хотели забрать. Если бы они сказали, что если говорить Харикатхоп и Харикшит Махараджа, мы тоже хотим послушать, то тогда бы он не обиделся и согласился. Они по-другому сказали, что мы можем принести нашу небесную амриту, небесные некоторые поменяться на то, что вы хотите дать шокодаве, это парикшиту, точнее. Это небесная амрита может дать, нам, дать вам долгую жизнь, можно сказать, даже вечную жизнь. Человек, который принимает эту небесную амриту, он никогда не стареет, не наслаждается райскими наслаждениями и райскими женщинами. Он очень полон энергии, полон жизненной силы и обретает эти материальные ситхи, восемь видов материальных совершенств, которые уже есть у полубогов. <свят> <свят> Индером может слышать, слышать с огромного расстояния, если мы говорим что-то здесь, то он услышит. Также он может принимать различные формы, может стать комаром или еще более мелкой мошкой может войти в камень, то есть эти полубоги по умолчанию имеют эти совершенства, хотя в камне пространства мало, как бы внешне не видно, но в соответствии с, с физикой все равно какие-то между молекулами и атомами есть какое-то пространство, и вот это пространство индра может войти, ставь очень маленьким. И вот у них есть право войти any в любой объект. They can reach. Они могут they достичь все, все, все, Without asking, without asking, do, they, power, like Но какие-то люди они стремятся к этим йогическим совершенствам, к обретению каких-то материальных благ, они если они хотят reach, достичь вриндавана или мадхуры. Ну, эти полубоги, они моментально там оказываются. Как я уже рассказывал раньше про Бхагаванда с Баббаджи он тоже имел такую способность. Но эти различные вибути, эти йогические совершенства, мы должны понять, что те, кто что, тол толку от этих совершенств материальных вечных, духовных, в вечном духовном мире толку нету, нет толку, нет какого материального богатства. И вот однажды друг одного йоги И вот он спросил. Тот хвастался, что тот йогу занимался. Тот спросил, чего же он достиг. Ты не знаешь, чего достиг. Я могу ходить по воде. Могу вот реку пешком перейти. А тот друг засмеялся. Я могу за две рупии заплатить за лодку. тоже пересечь эту реку. Зачем тратить столько времени, чтобы обредать такие совершенства? Проще две руки заплатить. Л лодочнику, он поможет нам переплыть через реку. Вот йоги, они пытаются достичь каких-то совершенств, чтобы одурачить нас. некоторые йоги показывают различные фокусы а глупые люди думают что они подобны Верховному Господу, что могут такие чудеса показывать Но эти йоги просто мошенники mm -hmm. Мы находимся в этом материальном теле, не вечном, которое мы можем оставить в любой момент. А если мы будем пытаться обрести ту Амриту, которая доступна на новой кунхе, которая есть на голоке в духовном мире, мы должны стремиться именно к ней, поскольку в этом случае мы сможем достичь вечной жизни. Бхагаван Сви Кришна, он своим Ру Бхагаван. Нет никакой другой причины. Бхагавана Шве Кришны, поскольку научно если посмотреть этот научный, научный. Ну и научное исследование начинается с того, с вопроса, the почему the... что-то случилось, oh, какова the... причина случившегося и какова первопричина этого случившегося. Это называется научное исследование, you know, scientific scientific когда scientific пытаются scientific найти первопричину каких-то последствий, our... которые видимо сейчас. И вот научное исследование зависит от, этой, от, от этого, чтобы найти источник того или иного последствия. Но мы забываем, что Ишвара Парама Кришна Сачитананда Вегаха, Анадирадир Говинда Каранам. То есть Он, object, Верховный Господь, Он причина всех причин. And любой объект, you, какой бы мы ни взяли, то во всем, всем можно найти Его связь and с Верховным, верховным Господом, который есть every причина is всех is причин. Your body, your Наше what тело, тело ум и все остальное, о чем мы можем подумать, видимое видим, или see, невидимое. То что перед нами и за пределами нашего восприятия, все это, все это объекты, есть какая-то причина за этим в научном научном этом мире, это зовется причиной и следствием. Как из зимы, например, мы трем одну руку в другую, чтобы согреться, чувствуем, как они нагреваются. А трение, это трение, это последствия, а причина трения, мы какую-то механическую энергию вот так вот преобразуем в тепловую. на самом деле во всей Вселенной. Никакая энергия, она не уничтожается. Пытайтесь понять это. Может, выглядит это не так, но по, -по сути так во всем этом бесконечном мире есть бесконечное количество энергии. Эта энергия Она никогда не уничтожается. Она только пере... изменяет свою форму с одной в другую. Она, она трансформируется. Как, например, энергию воды можно преобразовать в электричество с помощью турбинного генератора и вот под действием движения магнитов, электричества в катушках будет возникать и в процессе движения этого вращения турбины. То есть или энергия движения будет преобразоваться в электрическую, а если наоборот подключить эту турбину к электричеству, то она само будет вращаться, преобразовать электрическую энергию в, дви в двигательно-кинетическую, динамическую, точнее. То есть энергия она никогда не разрушается, а просто преобразуется. Один вид энергии в другой. Эйнштейн это понял. До него никто не понимал, почему он Эйнштейн самый знаменитый ученый в мире, поскольку он осознал суть Бхагавадгиты. Он понял суть Чанди, и то, что все, что мы видим, это энергия присутствует там в том или ином виде. Но, но мало кто может видеть это. Но Эйнштейн, он первый, кто понял на Западе, он осознал, он, он также понял суть Бхагаватт Гиты, Чанди, Чанди это писание какое-то индийское, и, и поэтому он изучал санскрит, чтобы понять внутреннюю суть Гиты, что все объекты в этом материальном мире. Любой объект, что... он может быть преобразован Я в энергию. Это квантовая теория физика. И сейчас с помощью нанотехнологий эти тех, устройства стали очень маленькие. можно вспомнить, что лет 30-40 назад компьютеры были 100. размером с комнату, а то есть дом. А сейчас очень уменьшились размером с телефон. А то и меньше. И все, но так или иначе все исходит от Верховного Господа. А где мы окажемся дальше, мы не знаем. И часто теряем энергию зря, не знаю, что делать. Бхагаван Ши Кришна, Наданадан Ши Кришна, он источник всего. Он, как говорится в этой шлоке, причина всех причин. Каждая причина в, в, в этом мире. Одна, То есть и, и, причины следствия — это основа научного исследования, и вот на основе этой теории причины следствия. Кто-то кто открыл электричество, кто-то открыл это, это, эти, электри, это, те, теорию электричества. Вот эти so, законы Фрадея Фраде, обнаружил. И, но нет никакой причины. Причины Бхагавана, надо наданаши Кришна, Он сам. Причина всех причин. А все остальное можно найти какую-то причину. Единственное, у кого нет никакой причины, это Кришна. Кришна, Он сам, изначальная причина всех причин. Он Основа, Он источник всего. И нет никого, кто был был причиной Ему. И вот Бхагаван кришна явился здесь. Один, он является однажды день Бхама, Бхама, 71 70... после того, как пройдет 72... 71 чатур-юга, состоящая из этих четырех 4... юг. Кали Юга продолжается 400 тысячи лет. Третий Юга в два раза больше. Два Юга в два раза больше. Это Третая Юга, соответственно, в два раза больше Третая Югия. И вот в соответствии с, с этой оценкой, если мы будем считать, что в, через 71 пол полный цикл этих Читар-юг, вот, 71-ю Читар-югу, One 1, 2, 2, you know? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, is 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, <решение> а, точнее всего 71 чатур-юга, а в 27-ю югу когда 27 проходит, 28-ю, когда 28-я наступает, тогда Бхагаванаша Кришна является. Один раз в одну вот в такое огромное количество времени. Бхагаван является в этом мире. И когда Бхагаван Кришна является, Он совершает лилы, люди не могут понять значение этой лилы. Люди думают, что Он какой-то наслажденец, думают всякую ересь про Кришну. И когда Бхагаван Кришна оставляет этот материальный мир, Он опять является как Шри Кришна Четани махаправу когда Бхагаванщи Кришна уходит с этого материального мира, после этого это конкретная Чету-Юга, 27 Чету-Юга ушла 28, -я. она и вот 28 до Чету-Юга, Кришна является один раз и эту конкретную. Четверйогу. Есть два пара-йога. И вот в этом два пайогу Кришна является. И когда Кришна уходит с этого материального мира, следующую Кали-Йогу, вот после того, как он ушел, в достаточно скором времени Кали-йога вот наступает. И когда наступает Калиюга Ши Кришна Бхагаван Фром, Ши Кришна Читани, Махабабу, является в этом мире. И такое, Такую возможность, если мы упустим такую золотую возможность, если мы упустим, то то следующее, когда наступит, можно не дожить очень долгий срок, огромный срок. И вот сейчас я хочу рассказать о последних наставлениях Бхагавана Шикришны перед тем, как Он оставил этот материальный мир. И вот Бхагаван Шикришна хотел дать наставления Удаве. О своему близкому другу, хотя близкий друг это такой материальные слова не совсем так, поскольку Багдасар Кришна сказал, что удов и я не отличны друг от друга. Багдасар Кришна сказал, удов, онуапи One particle, Что какая-то Атом? Атом? Если я поставлю между кришна и Если то поместить какой-то атом между Кришной и Удавой, то там будет какое-то расстояние, какой-то промежуток. Но Бхагаванша Кришна говорит, что даже такого нету. Удав настолько разницы между Кришной и Удавой. Нету. Даже атома некуда поместить. Удаф и Кришна едины, они не отличны друг от друга. Но мы гауди, мы должны помнить об очинти обеда, обеда, татвы, то, что они одновременно едины и различные. Это зависит от уровня нашей любви, от концентрации нашей любви. От... Как у нас Гурдев, он близкий, дорогой, э, блин, он очень близок и дорог, к Верховному Господу, Бхагавануше Кришне. И поэтому, с одной стороны, можно сказать, что, вот как в Багове там говорится, Ачарямам это то, что Гурдев, он э, не отличный от Кришны. Но все же есть концепция очинти бедаведа о одновременном единстве различий. Если мы забудем это, если мы забудем об этой концепции единства и различий, то мы потеряем весь боджанстан. Не Майваде. не забудем. Концепция чинти абьеда абьеда станем майвади». И вот, Бхагавансий Кришна говорит, что нет никакой разницы между Удавой и Мною. Кто Удав и кто Я? Бхагавансий Кришна явился в этом материальном мире, совершал множество лил. Кратко я могу сказать. Вот Бхагавансий Кришна явился в Мадхуре, и также у нас есть информация, что Бхагавансий Кришна явился, родился в Гакуле, но это не открыто всем, это сокровенное. Все знают, что Кришна явился в Мадхуре, но мы Гауди, мы знаем, что Кришна также родился и в, в Гакуле во Врендаване. И после рождения Васудев по указанию Бхагавана взял Кришну и пошел в Гакулу, пересек реку Ямуну. И вот дош... дошел он туда и пас... этого ребенка положил на кровать. Но по воле Югамайи, когда он клал ребенка, на кровати он не видел, что там еще кто-то был. Дживагасайпад пишет, когда Васудев положил ребенка на кровать, он не увидел, что там еще кто-то есть. Когда Васуда положил этого ребенка на туда, они, и вот а, они объ, объединились. Васадев слился с Нандананданом, с Всекришной. И там еще была Махамая. В какой-то какой, какой, какой день я объясню более подробно. И вот то, что <скорщит> был одно ребенок, дочь. Один был Кришна Бхагаван такой, дочь. Но об этом ребенке большинство людей, они говорят, то что это йога майя Большинство людей думают, что это йога майя Когда они слушают Харикатху или говорят, они думают, что это йога майя, но это неправильная сиданта. Это махамая. йога майя не нужно приходить ради такого, такого небольшого действия. Только махамая приходит. Для, для чего махамая приходит? Чтобы одурачить камсу. Чтобы, чтобы обмануть камсу для такой малой, маленькой цели йогамай, не нужно приходить. Махамай более чем достаточно. Я могу объяснить это. Это уже другая тема. Все объясняют неправильно, что это йогамая, но это не йогамая, это махамай и. Дзюга Сунипа также подтверждает, что это Махамая. поскольку для такой маленькой цели Йога майя не нужно приходить в Йога майя, она огромна, она может помочь Раслили или каким-то более грандиозным действием Йогамая, у там Югамая может так и совершать какие-то огромные Майя великие вещи, но для каких-то небольших ей нет смысла Итак, приходить. Поэтому это благодаря Махамае случилось. И вот Шукадев Госвами говорит Париччит Махараджа. Шукадев Госвами, он очень умен и не говорит ничего больше до тех пор, пока ученик не почувствует огромное влечение к Харикатхе. И вот Он спросил, что случилось, и тут кратко рассказал, что так и так Кришна родился там, украли потом, потому ну, что там демонов было, ведьм всяких пытались убить его, и потом. Матхурубу перевезли, и потом в Двараку. Вот Двараке женился на множестве жен, и потом ушел из этого мира. Чукадевга с вами так кратко сказал, хотел сократить эту часть. Он думал, пока я не увижу, что у моего ученика есть огромное влечение к харикадхе. к Харикатхе я не буду говорить эти сокровенные вещи о Кришне. Way, и, таким образом в Двараке, Двараке Бхаганси Кришна совершал множество лил. Бесчисленный лил он совершал в Двараке, и Нарада был очень заинтересован в том, чтобы видеть Кришна лилу, как Кришна совершает лилу в Двараке. И вот там, Бхагаван Багаванше Кришна, все лила и как это возможно, он женился на 16 тысячах 108 женах одновременно. И одновременно жил со всеми ими, и народ был удивлен видеть все это. И таким образом, После этого Брама пришел с небес. И все полубоги также они попросили Бхагавана Шикришну Кришну, Прабу. Твоя лила, она совершена уже. Та причина, по которой ты пришел в этот материальный мир. Все, ты все совершил. Пожалуйста, возвращайся, тебе больше ничего там делать, все задачи ты решил. И вот Брама все, и все полубоги сказали, о Бхагаван, можешь возвращаться назад, ты все сделал, ради чего приходил. И по просьбе Брама Бхагаван Шикришна, он принял решение уйти из этого материального мира. Но поскольку ухода, для, ухода, для ухода должна быть причина, просто так Бхагаван не может уйти. Должна быть причина, защита, почему он уходит из этого мира. Вот Бхагаван организовал внешнюю причину своего ухода. Бхагаван хотел вот, показать людям, и вот Шичатани Махапрабху, Бхагаванщи Кришна объяснил перед Сантаной, наш Гуранга Махапрабху, Шичатани Махапрабху объяснил перед Санатаной Господой. И, И вот в сочетании Махапабу Габри, санатани. Вся эта лила, как уход Кришны, Вся эта лила, как уход к Кришне с этого материального мира. All the, all the abduction of wives, men men, men men, wife, and they all gone immediately. Like Rukini, Shatar, jump into fire. Or, or other, wives. other wives. It was the order. It was the order given by to Arjun. Arjun, after I disappear you can take all rest of the rest of those wives, you can take them and go to some other place. It was the standing order. So Arjun wanted to take all the gang, all the gang of wives, all the gangs, thousands of wives. But in the midway, вот Арджуне Кришна поручил какое-то дело, но в процессе Арджуна был побежден каким-то лесным жителем. Это было невозможно, но так или иначе он был побежден. И вот а, был тот же самый Арджун, тот же самый знаменитый лук у него был гань, Ганди, как-то так назывался, но сила Арджуна пропала. Арджун был побежден этим, перед этим, в общем, какой-то этот лес лесножитель победил Арджуна. Но тот не смог с ним сражаться. Это большая проблема была. И Бхагавансий Кришна говорил, что Багва... То есть это произошло по воле Йога чтобы что Кришна сказал, что это было все сделано похищение жен Кришны и, и такой случай Сарджуна это сделала Махамая. А, точнее, это Махамая все совершила, чтобы одурачить нас почему Кришна показал mm -hmm. перед публикой то, что какой-то охотник случайно попал в пятку Кришны? И вот Кришна стоял, держался а дерево Пипала, и охотник издалека увидел что-то красное, он подумал, что это птица, и вот он запустил стрелу и попал в пятку Кришны. Этот охотник пришел и обнаружил его. Это не, не птица, это э э пятка Кришны. Бхагавана Кришна начал плакать, просить прощения. Джара его звали. Это долгая история, я завтра могу продолжить, чтобы там, рассказать всю эту долгую историю. И вот он начал сожалеть, просить прощения. И Бхагаван Сиквишна сказал, что не беспокойся. Ты сделал это по моей воле. И поэтому не проблема. И тогда <coughs> Бхагвансий Кришна, чтобы одурачить нас с вами, Он ушел из этого мира, а люди обнаружили то, что Кришна умер. Мы не должны пытаться читать Пураны, поскольку в различных Пуранах есть, мало того, сатвические, раджасические, Томасические Пураны, и в разных Пуранах. Какие-то вещи приводятся, которые мы не можем понять, сгармонизировать с нашим пониманием. Например, мы слышали о Сиданте Шири а если почитать Махабарату и другие планы то там совершенно другие вещи говорятся. Это может нас конфузить и запутать. И вот чтобы... чтобы запутать нас, этого более чем достаточно. Поэтому читать их не, не следует. Бхагаванщик, Кришна не умер, как не умер. Сачитананда виграха. Когда наша душа вечна, пытайтесь понять, когда ваша душа внутри вашего тела вечна, если она вечна а Ши Кришна, олицетворение сачитананды, концентрированной формы этой сачитананды, как он может умереть. Если наша мельчайшая душа, она вечна, она чидатма, она сачитана домой, то, что говорите, верховном Господе Кришне, как он мог умереть. Кришна, Он не сделан из плоти и крови, Его тело – это лицетворение, концентрированное, сочетанное с начала до конца, с макушки до гончиков пальцев. И поэтому любая часть Кришны – это полный Кришна. <говор> и, и вот каждая часть Кришна, <говор> да, полная Кришна, Кришна, Кришна, и Кришна может делать все под может. Есть просад руками, может, глазами или другим, любым другим органом Кришна, если хочет видеть глазами, то видит, что говорит Кришне и пылинка с Вайкунхи и с Галоки, это на Пурнавасту, она полна, даже мельчайшая пылинка. Сама полна, сама по себе нет никакого, никакого недостатка чего-то в ней, поскольку это пурнаджагад. Это полный духовный мир. И вот эта природа трансцендентного мира. Если мы возьмем пылинку с Анголоки из недавно, она сама по себе будет полной в то время, как весь бесконечный мир он, как бы огромен, но он не полный, не целый в нем постоянно чего-то не хватает. И мы <связываем> говорим о Пурнаджагате. Мы не будем говорить <связываем> ничего о материальном мире. Мы будем говорить о трансцендентном мире, о вечном мире. И обусловленные души никогда не могут понять этого. Однажды сила Прохопат был вынужден. Бы Един сказать «Харикатхе». «Хари и вот он сказал что-то на этой «Харикатхе» и «Пампузиапад» «Винон Прабху Кеша Гусей Махардж» был там. И Сила Пахупад внезапно сказал, «Я могу пожертвовать всем миром, этим бесконечным материальным миром со всеми жителями ради удовлетворения Ши Кришны. Люди, они были с что он саду и говорит так, как это возможно. Шила Прабхупад говорит, я могу пожертвовать всем миром ради удовлетворения Нанда-Нанда Кришны. Люди не поняли этого. Они не смогли понять. Они превратно поняли Шилу Прабхупада. И после этого какие-то саду, Вимнадан понял, что это совершенно... Его слова совершены, поскольку этот материальный мир негативен все наше тело, ум, наше представление о а всем, они материальны. И если это не посвящено ради Кришны, то это все материально. наш Ум, наше тело, наши деньги, все, что у нас есть, наше образование, и все. Если мы не применяем это для Кришне, Кришна совет целиком и полностью, если мы не можем применить это для Кришна Севы, то все зря. И вот весь этот материальный мир, он негативен, а в позитивном мире духовными даже малейшая пылинка она позитивная вот соответствии с, с правилами математики любое положительное число даже и мельчайшее положительное число оно больше любого отрицательного и вот если вот так взять отметить ноль на какой-то линии вот если примем какую-то точку за ноль, если мы будем двигаться с правой стороны, это будет позитивное направление. И каждое число будет возрастать. 1, 2, три и так далее. Но если мы пойдем в негативную сторону, то минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. И вот если мы достигаем негативной стороны, то чем больше мы продвигаемся, тем больше теряем, тем больше, теряем, тем больше число теряет значение, как минус 1, например. Больше, чем минус 2 или минус 100 то есть чем как минус 1, он будет больше, чем минус 2 и так далее. Минус 2 больше, чем минус 3 или минус 5, здравый смысл такой. Чем больше мы продвигаемся в негативную сторону, direction. тем больше теряем значение. I mean, что такое негативная сторона? Если мы не совершаем баджан, теряем связь с Гувы Вайшнавой Бхагаваном Намой, Дамой, и хотим стать Раваном, как когда деваном. Но все же ваше значение около нуля. Кто-то хочет э, завоевать небесные миры, как однажды случилось, как Янекашипу он захватил райские планеты. И вот если вы станете Раваны, все равно ваше... И чем больше вы можете, чем больше... Ну, чем большее значение, чем больше мы достигаем в этом материальном мире, тем меньше это по сравнению с положительным духовным миром. Как, например, Хиранекашипу, он захватил все миры, но его значение меньше, чем значение обычного демона. Шипу, он не может понять, что его значимость ниже, чем какой-то обычный демон. Однажды я сказал на видео, да, разгневались. Но сейчас можно наблюдать, что ученики больше ценятся, чем гуру. Вот Махараш не говорит о Велике Ваше Новое, просто об обычной ситуации можно наблюдать, что важно, что имеется это положение и ну, о том, что положение гуру, обычный гуру в материальных, обычно гораздо хуже, чем их ученики. И вот ученики принимают посвящение у Гуру и не задумываются, что Гуру находится в гораздо более худшем положении, чем они. И вот Хирани Кашапу также он не знал, что его значимость гораздо меньше, чем какие-то обычные демоны. Поскольку обычные демоны не могут даже подумать, чтобы наслаждаться или захватить весь мир. Ахьянника помог и поэтому он более падший, чем so, они. <coughs> и вот этот негативный мир. Мы находимся в этом негативном мире. И как how, мы можем, how, когда и как, мы сможем достичь этого уровня нуля и потом get, перейти I уже I на zero положительную zero сторону. Point. То есть сначала нужно достичь какого-то нейтрального и уровня, пытайтесь обнаружить свое собственное положение, Я... мы не находимся даже на нулевом положении, мы в негативном, и когда мы вернемся с негативного положения в. То Те, кто совершает настоящий баджан, они пытаются собрать смирение, достичь какого-то нейтрального уровня, и потом уже продвигаться в положительную сторону. И вот Бхагаван Си Кришна, он... Когда ушел из этого мира, он забрал всех своих спутников. И вот под видом. И вот Кришна начал готовиться к уходу. И тем временем, все рисимуни, они... Отправились два раку. Почему? Баратрад, Парашар и все остальные народы. Они совершали баджан. И тем временем случился случай, все... Эти дети, дети яду вамши. они играли, и в процессе своей игры они достигли, пришли к Риша они никогда... Не хотели шутить, но в тот день, что случилось, они захотели подшутить с этими Риши Муни. Они спросили, но ну, ну, предварительно этого. Самбо, отделили, внук Кришна это был. Его нарядили беременная женщина. А сын Кришны даже. Сыном Джамбавати он был. И они хотели, ну вот, женщины беременные. И, и, после, и после, как говорили, они спросили, сказали, что женщина беременна, скажите мальчика и девочку не родится. Это было неуважительно в <свят> адрес Риши, вот они, когда они спросили это, да, Риши а, разгивались и сказали ну, родиться причина вашей смерти, смерти всей вашей династии. И завтра я продолжу. И я, сейчас я сказал предваряющие вещи. И перед тем, как оставить этот материальный мир, Кришна, он подготовиться хотел, чтобы эти, все эти ядовамши, его тоже ушли вместе с ним из этого мира, все эти родственники и прочие, спутники. Витатие Хидая Гантие, Витатие Сарава Кианте Часа Карамани, Виштанева Атмани Швари, Витатие Хидая Гантие, Виштанева Атмани Швари, Вачага вот и таненка в